судебных расходов. Какой порядок взыскания судебных расходов? Порядок взыскания судебных расходов зависит от того, в какой момент заявлено соответствующее требование. Письменное ходатайство может быть заявлено во время рассмотрения дела. В этом случае суд указывает о взыскании судебных расходов в результивной части решения, а также обосновывает взыскание по праву и по размеру в мотивировочной части решения. Суд по собственной инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, после оглашения решения суда и до его вступления в силу, может вынести дополнительное решение в случае, если судом не разрешен вопрос о судебных расходах. Согласно 201 статье ГПК. Вопрос о принятии дополнительного решения суда может быть поставлен до вступления в законную силу решения. Определение Верховного суда 18 Г10 Дефис 5. Сторона по делу может подать заявление о взыскании судебных расходов после вступления судебного акта в силу. Такое заявление рассматривается в судебном порядке с извещением лиц, участвующих в деле. В результате рассмотрения заявления судом выносится определение, на которое может быть подана частная жалоба. На практике судебные расходы взыскиваются при вынесении решения или после форме определения. Вынесение дополнительного решения почти не применяется. Значительно чаще дополнительное решение выносится в арбитражном процессе. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает взыскание расходов на представителя в пользу адвокатского образования в случае оказания адвокатам правовой помощи бесплатно на основании части 2 статьи 100 ГПК РФ. Стоит также помнить о том, что вопрос судебных расходов должен быть разрешен в течение 6 месяцев с момента вступления последнего судебного акта в арбитражном процессе. Статья 112 АПК. Разумные пределы судебных расходов. Процессуальное законодательство, статья 100 ГПК и статья 110 АПК, устанавливают правила о том, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. Эти расходы должны быть подтверждены документально, в том числе договором на оказание правовой помощи, актом выполненных работ, квитанцией об оплате и другими документами. Однако представленные документы не гарантируют полной оплаты услуг представителя, стоимость которых может быть необъективно завышена. В ГПК РФ говорится о взыскании расходов в разумных пределах которые определяются судом, исходя из сложности дела и проделанной юристом работы, а также имущественного положения сторон. При этом никакие существующие расценки для суда обязательными не являются. Законом предоставлено суду право уменьшить сумму взыскиваемого в возмещение соответствующих расходов на оплату услуг представителя, если он признает такие расходы чрезмерными в силу некоторых обстоятельств дела. Ставьте лайки! И подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.